Так, ну мы гуляем по Альбатросам, сейчас а, нас ждет Альбатрос Аквапарк, они на самом деле все рядышком находятся, вон там у нас а, Бич Альбатрос, тут Аква Блу, в общем, Альбатрос на Альбатросе, пойдемте посмотрим. Так, ну что, здесь у нас тоже достаточно похоже, все. здесь смотрите, у нас тоже аквапарк, естественно, раз отель называется Альбатрос Аквапарк, и территория большая. Но ну, отель тоже находится второй линии, но зато как бы территорию альбатросов многие можно пользоваться, то есть находиться в одном, а пользоваться территорией до 5 часов спокойно другой территории. Это тоже достаточно такой большой плюс. I'm mm -hmm.